Привет! Ты хочешь, чтобы твой голос звучал объемнее, глубже, интереснее, независимо от того, готовишься ты к публичному выступлению или к работе с микрофоном или просто занимаешься для себя. Итак, всего 5 минут в день, и твой голос изменится до неузнаваемости всего за несколько недель таких упражнений. Итак, начнем. Первое, что нужно сделать, это встать ровно, глубоко вдохнуть и расслабиться, выпить теплой водички или горячего чая. После этого можно зевнуть, хорошенько зевнуть, прозеваться так от души, знаешь. Итак, раздевались. Особенно хорошо, если ты это делаешь утром. Чем шире ты зеваешь, чем больше ты расслабишься во время этого, тем Сильнее расширится твой, твои связки, э, тем голос станет глубже и шире. Итак, это для начала. Итак, мы расслабились, мы готовы к упражнениям. Упражнение какое? Мы пропоем сочетание звуков. Звуки какие? У, О, А, Э, И, И. Пропоем их вместе что нужно делать стоять ровно, расслабиться, не перенапрягаться, не делать это слишком громко это самое главное, лучше сделать немножко тише чем громче, потому что связки можно посадить, а нам это делать что правильно не нужно и помогай себе желательно руками, вот смотри как <звук> еще посылать куда-нибудь вдаль так будет еще лучше Ой. вот сделай такое упражнение порядка одной минуты как в принципе и все остальные итак следующее упражнение это звук эй этот звук специально создан, как будто бы для того, чтобы поднимать твою диафрагму, чтобы как раз она работала во время того, когда ты говоришь. Итак, этим звуком мы напряжем диафрагму и заставим ее работать. Давай вместе. Как будто бы вот там, где-то вдалеке, где-то за твоим экраном, а, ты кого-то хочешь окликнуть. Друг идет, подруга, кто угодно. Машину твою царапают. «Эй! Эй! Эй! Эй! Эй! Эй! Поиграйся с этим, просто делай это в свое удовольствие. А, Кто-то там вдаль... Эй! Эй! Эй! Эй! Не делай это слишком громко, как это возможно сейчас сделал я. А, если ты делаешь этот звук слишком громко, ты а, через какое-то время опять же садишь свои связки. Не забывай об этом. Итак, на небольшой громкости... Эй! Эй! Эй! Можно положить руку себе вот сюда, здесь находится твоя диафрагма и чувствовать напряжение. Вот в идеале, конечно, чтобы оно всегда было, когда ты разговариваешь. Итак, следующее упражнение – это разминка твоей артикуляции, твоего речевого, собственно, аппарата. Делаем мы это звуком ми. Ми-ми-ми-ми-ми, ми-ми-ми-ми-ми, ми-ми-ми-ми-ми. Дальше добавляем другие согласные мэ мэ мэ мэ ма мо мо мо И можно немножко ускоряться. Главное, не терять а, вот этого ощущения звука. Ми-ме-ма-мо-му, ма мо му ми-ме-ма-мо-му, ма мо Хорошо. Вот так в течение минуты. Следующее это звук лип. Именно по звуку определяется то, насколько у тебя хорошая дикция. Это один из лучших показателей, потому что активность твоего языка это, по сути, большой процент твоей дикции. Ну что ж, попробуем. Почти то же самое, только звук Ли. Ли-ли-ли-ли-ли. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Лу-ла-ла-ла-ла. -ла -ла -ла -ла. лу лу, -лу, -лу, -лу. Ли-ли-ли-ли-ли, лэ-лэ-лэ-лэ, -ли -ли -ли -ли. ла-ла-ла-ла, ло-ло-ло-ло, лу-лу-лу-лу, лила-ла-лу-лу, лила-ла-лу-лу, лила-ла-лу-лу, Ли Ли Ли а, превращая это все для себя в игру, соединяй упражнения, а, прикидывайся, будто ты это с кем-то так разговариваешь, но а, что мешает соединить прошлое упражнение с вот этим? Мили мили милили ми ми ми ми ми Ли -ли -ли -ли -ли. ма ма мама мама мама ла ла ла ла ла мо мо мо мо мо ло, ло ло ло ло и так далее смешиваем смешиваем главное чтобы нам было интересно главное чтобы ты кайфовал от этих упражнений итак мы развили язык губы наши связки и нашу опору что следующее это упражнение с пробкой к счастью у меня есть одна с собой это то, чем мы, ну, так ставим практически что -то точку на наших упражнениях. Выбери, выбери себе пробку не слишком маленькую, потому что слишком маленькая пробка практически не вызывает трудностей. А слишком большая пробка сделает так, что у тебя будет рвотный рефлекс и, в принципе, будет, ну, слишком тяжело для тебя, особенно поначалу. Поэтому возьми что-то типа ручки или пробки. И в течение минуты разговаривай вот так. Старайся артикулировать каждый звук четко, отчетливо, так, чтобы тебя можно было понять. А, совсем не важно, будешь ты говорить с человеком сам по себе, озвучивать что-то, комментировать. А, вообще, все что угодно. Не важно. Главное, засунул пробку в рот и разговаривай. И старайся артикулировать. Вот. Очень полезное упражнение, сразу же после него, буквально полминуты-минута, и твоя дикция улучшается очень сильно и очень заметно. И последнее, это отшлифовать все это дело с скороговоркой. Я советую брать не слишком большую скороговорку, чтобы твой голос не слишком устал. Ты же позанимался, хорошо позанимался, да, поэтому берем какую-то такую среднюю по размеру скороговорку. Например, такую. А, жили были три китайца. Як, Як, цедрак, Як, цедрак Цидрони. Жили были три китайки. Ципаци, подрипаци, дрипа Дрим, Помпони. И вот они переженились. Як на ципе, Як, цедрак на ципе дрипа. Як, цедрак Цидрони на ципе дрипе Дрим, Помпони. И родились у них дети. Як, шах у ципа, шах шарах у ципа дрипа, шах шарах шарони у ципа дрипа, Дрим, Помпони. Вот, мы с тобой отлично позанимались. Всего 5-7 минут в день, и твой голос будет улучшаться каждый день эм, заметно, а каждую неделю ты будешь замечать очень сильные различия. Главное, запиши свой голос на диктофон э, телефона, например, сейчас и спустя неделю таких упражнений. Я думаю, результат тебя порадует. Итак, хорошего тебе дня, спасибо за внимание, пока-пока.